Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Владимировна Корсун. Я заведующая кафедрой фитотерапии Российского университета Дружбы Народов, руководитель учебно-оздоровительного центра при Национальной Ассоциации Народной Медицины. Я врач-фитотерапевт, кандидат медицинских наук и главный редактор журнала «Практическая фитотерапия». Вся моя жизнь посвящена фитотерапии. И сегодня мы хотим вас познакомить с новыми препаратами серии Мицелаем. Это препараты гепатопротекторного действия, это содержащие противоопухолевые препараты, это иммуномодулирующие препараты. То, что, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это по сути открытие в медицине. Есть... Определенная транспортная форма доставки веществ в организм. Кто-то пьет настойку. кто-то пьет настой растений, кто-то получает экстракт растений с капсул, из таблеток для приема внутрь. Но последние годы появилась и доказана высокая эффективность и высокая биодоступность так называемых мицеллярных препаратов. Мицелла переводится как шарик, то есть в жирной среде, в жировой среде имеются очень-очень маленькие шарики. И посмотрите, маленькие стабильные наноструктуры размером 30 нанометров. Это очень маленький размер, Он близок к размеру клетки. Это позволяет повысить биодоступность, потому что и изменить, вот как предполагается, изменить фармакодинамику, то есть сделать препарат более эффективным, получить более быстро и эффективные изменения со стороны систем организма, со стороны анализов крови и других методов обследования, вводя те или иные препараты. И в одном миллилитре препаратов, а эти препараты как раз дозируются миллилитрами, содержится очень много таких маленьких частиц. Это от сотни миллионов до миллиарда и более мицеллярных частиц. Эти препараты очень устойчивы к действию соляной кислоты, желудочного сока. Это очень важно, потому что не, не всегда препарат, незащищенный в жидкой форме, может достичь желудочно-кишечного тракта. Обычно в медицине это достигается капсулированием или кишечно-растворимыми таблетками, например, то есть оболочка, которая нерастворима в желудочном соке. Но оказывается, что мицеллярные препараты доходят до 12-перстной кишки, где происходит основное всасывание вот таких жировых липидных компонентов. Всасывание очень высокое, и биодоступное желудочно кишечного тракте 12-перстной кишки составляет практически 100%, так как обеспечиваются многие свойства этой смеси. Можно в мицеллы помещать разные биологически активные вещества. Можно помещать водорастворимые, это жирорастворимые вещества для повышения биодоступности. Далее описаны механизмы проникновения мицеллярных препаратов в организм, собственно, в, во внутреннюю среду человека из кишечника. Они захватываются энтероцитами, клетками слизистой оболочки кишечника при касании с кишечной оболочкой. А затем компоненты мицелл переносятся в лимфы. Потому что это жировая среда, именно туда переносятся жировые молекулы и далее в кровь. И мы очень любим препараты березы и в настоящее масло, мицеллярный препарат иммуноактив комплекс. Как вы видите, масло амаранта – это пищевое масло. Оно обладает уникальным химическим составом за счет наличия сквалена в большой дозировке, который является противоантисклеротическим средством и в ряде случаев показан даже его противоопухолевые эффекты. Масло амаранта, как вы видите из этой таблицы, оказывает кровоочищающие свойства, детоксикационные свойства, как говорят, для очищения организма, для восстановления его функций после конечения. -то нагрузок также поддержание иммунитета слизистых оболочек это очень важно потому что на фоне хронического или острого воспаления желудочно-кишечного тракта происходит снижение иммунитета поддержание эндокринной системы являясь как мы уже сказали корректором обмена веществ оказывает антисклеротическое антиантрогенные свойства снижает повышенный уровень холестерина это снижает повышенный уровень холестерина и бетулин. Это тоже есть о, такие, такие, не то что данные, это, это показывает работу нашей, работы наших коллег. И видите, детоксикационные свойства и в отношении печени, и в отношении почек, и уменьшают проявление разных токсикозов, и после применения медикаментов в том числе в отношении желудочно-кишечного тракта восстанавливает работу клеток эпителия по усвоению биологически активных веществ, по выработке определенных важных сигнальных молекул, по выработке веществ, которые поддерживают микрофлору, в частности компонентов гликокалекса, глика полисахаридов, и подавляет развитие патогенных микроорганизмов микрофлоры кишечника при дисбактериозе, а значит уменьшается нагрузка на организм. В целом, нагрузка на печень, потому что дисбактериоз, конечно, это определенное токсическое состояние и выводит из организма, способствует выведению из организма токсических продуктов патогенной микрофлоры. Как мы уже сказали, особенностью масла Амаранта является высокое содержание сквалена, больше, чем в других маслах. Этот компонент, который является регулятором липидного и стероидного обмена, он является предшественником целого ряда стероидных гормонов, холестерина и витамина D. И показано, что сквален является перспективным средством в отношении лечения онкологических заболеваний и больных с ВИЧ-инфекцией. Сквален входит в состав липидный, липидной мантии кожи, выделяется сальными железами – это очень важно в том случае, если сухая, воспаленная, потрескавшаяся кожа с эрозиями, хронический или острый воспалительный процесс. Поэтому обладает, видите, ранозаживляющими свойствами, при экземах, дерматитах и псориазе, сквалиновых как раз оказывают такое дерматотропное действие. Также участвуют в жировом обмене, являются корректором обмена веществ, снижается повышенный уровень холестерина триглицерида в крови к метаболитам сквалина сходным веществам по химическому составу, вот такой состроенной структуры похоже на, на холестерин, только растительный холестерин, потому что вещества в растительных и животных организмах, конечно, имеют определенное структурное родство, но, но функции их в организме человека, конечно, разные. Это фитостеролы. Они обладают свойством снижать повышенное количество холестерина в крови. У них много, на самом деле, функций. И фитостеролы – это жирорастворимые вещества, и в многих маслах они, конечно, содержатся. Также амарантовое масло обладает обогащено витамином Е. Там содержится лицетин. Как мы уже сказали, это компонент липидных мембран нервных клеток. И для восстановления нервной системы после вирусных инфекций, воспалительных процессов. Лицетин, конечно, применяются. Различные виды лицетина. Мы видим улучшение Состояние настроения человека, устранение депрессии, улучшение памяти, улучшение концентрации внимания, то есть интегральных функций нервной системы, которые отражают нормальное состояние энергополучения, энергообеспечения клеток. И также лицетин, конечно, защищает мембраны клеток от перекисного окисления липидов и жирные кислоты то в каждом, конечно, масле свой состав по жирным кислотам снижает повышенный уровень холестерина и триглицеридов в крови. Мы очень любим живицу. А, или живицу, по-всякому, конечно, называют. Это смола растений вот с таким сейчас нежным романтическим названием, которое говорит о пользе вот этого такого сложного вещества. Его еще по-научному называют серпентин, да, и живица выделяется на месте повреждения корых войных деревьев. Если вы идете по лесу, то, конечно, вы можете найти вот в живицу на многих-многих войнах. Это могут быть елки, это могут быть сосны для кого-то это кедра, для кого-то это пихта. И давно используется живица, потому что ею можно заклеить ранку, если собирали растения, порезались такой-то травкой, ну, злаком, жесткими краями, содержащим, И можно заклеить такую ранку. Живица применяется давно. И в Древнем Египте ее применяли, потому что она смолистая, обладает выраженными противомикробными антисептическими свойствами. И главное, она сохраняет грань организма, границы органов, не дает повреждаться им. Это очень важно в том числе при туберкулезе, при воспалении легких, при различных язвах, различных ранах, когда нужно предотвратить повреждение, уменьшить в отношении например, кожи, развитие язвных дефектов. То есть сохраняет границы, сохраняет объем тканей, останавливая процессы, которые способствуют разрушению ткани. И мы видим, что это прозрачная вязкая Жидкость сначала, а потом она становится густой, она прилипает к пальчикам. Она может быть все-таки чаще желтоватая, хотя, видите, может быть и бесцветная. На воздухе она густеет, и можно купить живицу в разных сочетаниях с, там, с подсолнечным маслом, с оливковым маслом. Просто некоторые травники продают ее просто в баночках. Очень такое забавное, клеящееся до ужаса вещество для приготовления мази, но для приема внутрь. Здесь оно есть в этом препарате, в мицеллярной форме. И живица оказывает разные свойства. Это, конечно, улучшение иммунитета, повышает клеточный гуморальный иммунитет. И противомикробные свойства за счет наличия смол, видите, терпиноидов, обладающих фитонцидным и антисептическим действием. И в отношении каких микроорганизмов, при дисбактериозе кишечника, при дисбактериозе мочеводящих путей, видите, может помочь нам живиться. это и эшерихия коли, кишечника. Палочка это сальмонелла, это стриптокок пневмония, это золотистый стафилококк, это клепсиела пневмония, это снегной палочка псевдомона с Также в отношении грибков и в отношении вирусов. Это очень важно, потому что мы видим, сколько пациентов имеют снижение иммунитета. И развитие дисбактериоза может быть связано со стрессом. У человека, например, при сахарном диабете может быть стрессовая ситуация, спазм сосудов, а сосуды уже могут быть повреждены, и снижается функция по Железы, по перевариванию белков и по перевариванию жиров. И в этом случае приходит микрофлора, которая говорит: Боже ты мой, мне много еды, и начинает размножаться. Это касается в первую очередь протеолитической флоры, та, которая кушает белковую нашу пищу, которую мы не можем скушать. Это касается снегной палочки, это касается клепсиелы. И развивается у человека воспаление желудочно-кишечного тракта. Довольно быстро, на самом деле, в течение недели. Развивается понос, раз, может развиться а or развиться даже перитонит, потому что разрыхленная на фоне воспаления в условиях повышенной микробной обсемененности содержимого кишечника стенка будет пропускать бактерии в брюшную полость. То есть дисбактериоз в ряде случаев у ослабленных пациентов это состояние крайне нежелательно и нужно контролировать эту флору, если уже человек сам ее контролировать не так может просто, как здоровый человек. То есть дополнительный антисептик. Вот. Также Живица оказывает антиоксидантные противовоспалительные свойства за счет того что там содержатся флавоноиды оксифенил кислоты состав ее видите довольно сложный конечно же улучшает кровоснабжение и применяется наружно в частности и при приеме внутрь эти эффекты конечно тоже есть потому что смолистые вещества они проникают в в капилляры, вот это мы видим по применению, например, препаратов прополис, как быстро согреваются ножки, быстро согреваются ручки, если человек промерз. Это общее свойство для терпиноидов и вот смолистых веществ. И делаются даже бальзамы, содержащие жилицы для приема наружно. Видите, улучшается периферическая микроциркуляция, когда при облитерирующем атросклерозе, при стенокардии для сердца, при варикозе, это касается нижних конечностей в первую очередь, С диабетических микро и макроангиопатиях, улучшается кровоснабжение, а значит, органы будут кровоснабжаться хорошо. И это профилактика на самом деле. Диабетическая стопа это профилактика. Про профилактику ампутации пальчиков или ног, например, при сахарном диабете. Непрерывно должна быть работа с сосудами для таких пациентов. Это очень важно, Из Алманов, Александр Соломонович это подчеркивал, поэтому если будете читать его работы, обязательно вы что-нибудь найдете ценное, врачу или не врач. Как важно поддерживать кровообращение, как важна мышечная работа. Это основа лечения, одно из направлений оздоровления и лечения многих заболеваний. И, Конечно, Живица является корректором обмена веществ. Это касается очень многих растений. Какое счастье, что флавоноидная фракция это обеспечивает. Также противомикробный эффект это обеспечивает, потому что микробную нагрузку дает отравление организма, конечно. За счет, видите, происходит на фоне живицы улучшение кровообращения кишечника, печени, почек и противомикробные эффекты. Как мы уже сказали, она известна с давних пор, и хвойные растения в нашем северном полушарии распространены довольно широко, и высушены хвои сосны и пихты в Египте, интересно, где они брали сосны и пихту, но тем не менее такие данные есть, употребляли для компрессов и припарок, при кровотечениях и лечении ран. Мы не говорим о применении смолы даже для бальзамирования, как мы сказали, поддержания объема тканей. Это очень важно. И видите, Николай Иванович Пирогов, большой специалист в области фитотерапии. У нас были работы по изучению вклада э, Николая Ивановича Пирогова в развитии фитотерапии в России в XIX века. Во время русско-турецкой войны 1877 года широко применял живицу лечения длительно незаживающих ран. Это даже казалось, касалось ампутированных конечностей, потому что война – это состояние, конечно, сложное. И если вы интересуетесь э, тем, как в том числе травами, различными растениями. Согласно традиции, согласно той медицине XIX века, вы можете найти собрание сочинений Николая Ивановича Пирогова, почитать его дневники, почитать его описание пациентов. Это первый том собрания ан анала Дербского университета, где описаны в приложении, в комментариях, какие лекарства применялись тогда, какое действие оказывали, какой состав был этих лекарств. Это, конечно, тоже очень интересная информация. Очень интересно. Целый век Россия лечилась вот так, как лечил пирогов. И одна из а, таких важнейших публикаций, в которой описаны ранозаживляющие антимикробные свойства нейтральной фракции сосновой живицы, представлена коллегами нашими с м, Казахстана. В частности, среди авторов мы видим знакомую для нас фамилию Сергазы Адыкенов. Профессор это м, Караганда Концерн фитохимия, да, совершенно верно, разработчик очень многих фитопрепаратов с противоопухолями, противоглистными свойствами, многих публикаций. И в одном из наших журналов «Практическая фитотерапия» был целый, точнее, номер посвящен работам вот этого концерна фитохимии Сергазы Адыкенов. И оказывается, что казахи тоже изучали и написали такую статью, на которую вот все ссылаются. Здесь находится также льняное масло в этом препарате, и мы видим, что оно как раз здесь защищено, в том числе от окисления. Это тоже очень важно. Льняное масло, конечно, делается из семян льна. Мы знаем, как лен прекрасно цветет и используется для получения тканей. Какие нежные цветочки. Но оказывается, что лен содержит и жирное, и жирное свое льняное масло. И вот в кашу мы стараемся, конечно, каждый день семенально добавлять, как ранозаживляющее, обволакивающее, такое стресс защищающая, защита от стресса желудочно-кишечного, тракт от хронического воспаления. Но льняное масло, это тоже относится к лекарственным препаратам и обладает своими выраженными определенными и противовоспалительными в том числе свойствами. Известно в письменной традиции, льняное масло с 12 века. Тогда в византии его использовали не только в пищу, но для обработки пергаментов. У нас даже есть целая книжечка, которая называется византийский лечебник. Да, интересно, есть ли там пролиновое масло? Там очень много прописей. Вот как раз древних достаточно прописей содержатся жирные кислоты, много ненасыщенных жирных кислот достаточно высокое йодное число льняного масла. Поэтому обязательно нужно сохранять его от окисления и как раз оживиться способствует этому. Масло моранта, за счет сковалена способствует этому. В масле содержатся фосфатиды и вещества из типа слизи. Да, небольшое, количество, конечно, потому что мы знаем, что семена сами по себе слизистые, они мутнеют при заваривании кипятков. Небольшое количество воска из оболочки семян, светло-желтый или коричневый, запах специфический вот Какие свойства? Это масло, значит, это корректор липидного обмена веществ. И в частности снижается повышенный уровень холестерина, триглицеридов, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы, снижается высокое кровяное давление при атеросклерозе сосудов головного мозга или сердца. Отмечается положительный эффект льняного масла на эндокринную систему. В частности, способствует нормализации гормонального фона у женщин, смягчает протекание предменструального синдрома. Если он связан какими-то сосудистыми нарушениями, также способствует улучшению самочувствия при климаксе. И показано нейропротективные эффекты льняного масла на нервную систему. В частности, увеличивается скорость передачи нервных импульсов. А значит, у человека будет лучше память, лучше настроение, лучше концентрация внимания. Многие-многие функции, да, которые, конечно, нам необходимы нервной системы. И какие существуют рекомендации по применению препарата иммуноактив комплекс? Тоже, как и предыдущий препарат, он назначается независимо от приема пищи. Отдельно или добавляется в любые жидкости с температурой до 40 градусов по Цельсию. Ну, Можно назначать, получается, и между приемами пищи, и, в принципе, после еды. Да, так можно. Применяется один-два раза в день. Рекомендуется постоянное применение, потому что это корректор обмена веществ. и Это необходимо в ряде случаев, в ряде наличия атеросклероза, например, сосудов. Постоянное применение с двухнедельными перерывами, через три месяца приема, довольно длительное применение. Ежедневная доза для профилактики расстройств – это один миллилитр и можно дозировать в миллилитрах, это составляет примерно 15-20 капель. Для ускорения достижения эффектов можно дозу увеличить. Это будет характерно также для людей с повышенной массой тела. 2 миллилитра – это примерно 30-40 капель. И противопоказанием является индивидуальная непереносимость компонентов препарата. И как мы сегодня видим, мы познакомились с очень интересными препаратами. Это уникальные препараты, потому что мицеллярная транспортная форма, практически никто больше в стране не действует делает, и можно делать разные препараты, разные биологически активные вещества, добавлять в мицеллы для повышения эффективности свойств биологически активных веществ.